Извини, страшнее, вчера не получилось, но сегодня, надеюсь, плодотворно потрудимся. А пока я не вижу Ани, Аня, наверное, добавится к нам, и Ильи почему-то нет. А вот Илья подсоединяется. Илья, тебя я не вижу, вижу, что подсоединился, но не вижу твоего видео. Илья, ты меня слышишь? Илья, Илюша. Да. Ну появись, наконец-то ты появился. Здравствуй, Сергеевич. Здравствуй, Илья. Макс, я вижу макушку твою, нормально как-то. Вот так теперь я тебя вижу твое лицо. Так, Ангелин, не мешай нам. Ну, еще нету только вот Ани. Нет пока. И Итак, некий. пожалуйста, напоминайте мне задания, которые были даны на сегодня. Ну, в смысле, на вчера. Сегодня у нас какое число? Я не помню. Так. Максим, какое сегодня число? 24-е. Месяц какой? Май. Май значит 24 мая правильно да а день недели какой осенью суббота Алиса еще помнит Алиса еще помнит дни. суббота вчера была понятно понятно Анюта здравствуй вчера не было просто. ну вчера да мы были вынуждены отменить я ездил далеко, и мне надо было вернуться. Я, я знаю. Вот. Поэтому... Так, какие задания вам, Алиса, давай не крутись, давай сосредоточься. с себя и начинаем. Какие задания на сегодня были? Алиса, какие задания были на сегодня? Тогда другой вопрос. Что ты обязана ежедневно делать из наших заданий? А, упражнения губами. Так. Еще тренировать скороговорки. Так. И на сегодня что было, какое задание? Выучить какую фразу? Не тебе было, Даня? Фразу. Фраз... Нас... Фраза... О, Аню, Аню, давай послушаем. Аня, какая фраза? Первая фраза из э, сказки «Три корочки». Да? «Три апельсиновой корочки». Ты выучила ее? Да, только сегодня. Давай, пожалуйста, скажи мне твою фразу. «Апельсиновая корочка»? Вот. Вдруг взялась и подумать, А не придумать ли сказку Про апельсиновую корочку И назвать ее также? Неправильная фраза Стоп, Стоп. Неправильная. Нет. Нет Ты поняла смысл фразы Но написана она совершенно по-другому Пожалуйста, Слава Фразу эту Слава, я жду фразу эту первую в апельсиновой корочке. апельсиновой корочке ее не переспрашивай, пожалуйста, а сразу скажи. А вот вдруг взялось и подумалось, а почему бы не написать сказку, а просто апельсиновые корочки? Причем так ее и назвать. Просто апельсиновая корочка. Мы стоп, ничего, о чем бы написать. Стоп! Стоп! Опять, как Аня, ты понимаешь смысл, о чем апельсиновая корочка, но, к сожалению, ты фразу произносишь не ту, которая написана. Там фраза совершенно по-другому звучит. Илья у нас в прошлый раз не был. А, Илюш, а ты помнишь эту фразу из апельсиновой корочки? Я, Нет, я, помню, я помню только свою фразу, которую я говорил. Нет, да, только... да, так оно и есть. Нет, но это там ты действуешь как, э, этот самый, как палочка, да, прислоненная. <кхм> вот, э, там я попросил, просто ты не знал, но я еще раз напоминаю. Значит, будем считать, что вы эту фразу выучили, и звучит она так. Как-то однажды взяла да подумалась, а почему бы не написать сказку? Ведь в мире нет ничего такого, о чем бы не стоило написать сказку. Ну, например, я просил вот до этих слов с учетом этих слов. Ну, например, вот этот текст выучить. Для чего? Поясняю теперь. Максим, ты меня слышишь, да? Да, я слышу. Для чего? Второй этап работы заключается, который сегодня даю вам. Вот это слово «ну, например» ложится на вас как на художников, как на творческих людей придумать эту сказку и изложить ее на бумаге. И как еще раз повторяю, начинается фраза там, Как-то однажды взялось да подумалось, почему бы не написать сказку? Ведь в мире нет ничего, о чем бы не стоило написать сказку. Ну, например, и дальше каждый из вас придумывает сказку и пишет ее на бумаге. Вот такое вам задание в вторника. Задание понятно? Так. Да. Понятно, да, Написать ко вторнику, у кого на пол листика, у кого на листик, у кого на два листика. Вот такое задание сразу с него и начинаем. Дальше, что бы мне хотелось? Тихо. Есть у нас в чате выложенный фильм. Сделал, да, готовый фильм в чате. Вот а, а, чей фильм? О каком я фильме говорю? Скажи мне, Алис. Эм, вот, Который Платон сделал. Да, Платон сделал, правильно. Значит, там видите, да? был. Значит, пожалуйста, найдите сейчас фильм в нашем чате. Называется «Колобок». Они не Колобок, а Теремок. Теремок называется. Найдите, пойдите в чат, найдите, посмотрите, и я вас жду. Обсудим. Я уже посмотрела его до занятия. Так, значит, с тобой мы сейчас, ты оставайся, мы с тобой сейчас займемся другим делом. Максим, пожалуйста. Слава, пожалуйста, переходи в чат, смотри фильм. Называется теремок. Он идет две минуты 20 секунд. Посмотрите, и мы его обсудим. Алис, а с тобой давай работать. Хватит собака играть. И упражнение для губ первое быстро. Вот на растяжке пока слабо работаешь. Растяжка должна чувствоваться. Второе упражнение. Так. Челюсть не открывай, не открывай челюсть, губами работай. Слава, ты уже посмотрел, поэтому присоединился к нам. Нет, я не нашел. Где он в чате? Поднимись там. Подвигай чат. Он намного раньше, чем сейчас время. Ты когда заходишь на чат, ты видишь время сейчас, которое идет. А тебе нужно предыдущее время найти и посмотреть. Молодец, молодец. Вот сейчас правильно работала. Следующий, пожалуйста, третий. Подсоединяйся, Максим, ты смотришь? А я не знаю, какой двадцать. 20... Я тут смотрела только у него там одно видео двадцать три секунды, а второе двадцать. Нет, там есть у него видео, называется "Перимог". Этот "Перимог" должен посмотреть. Аня посмотрела? Да. Сильно. Подсоединяйся, губы третье, третье упражнение для губ. Вот-вот а, да. Алиса, наконец-то, третье упражнение. Третье Илья э, губы так. натянуть. Молодец, Аня. Аня, молодец. Отлично, а а Аня работает. Наню На посмотрите. Я не вижу Ани. А Аня. ты спешишь, Алис, ты спешишь. Это надо почувствовать, действительно. Я Аня не вижу. Молодцы, да. молодцы. Давно Нет. не делали следующее. Диктант. Сейчас посмотрим, как вы сделаете диктант. Аня, подсоединяйся на диктант. На три встать. На три зайти за стул. Максим, повторяю, поскольку ты видео, я не знаю, слышал или нет, а видео про. Я не знаю, меня кто-то отключил. На три встать. Делаем диктант. На три встать. На три, на три за стул. На пять опуститься за стулом. На раз встать. На три пройти вперед и на раз встать. Кто может повторить? Алиса первая подняла. Повтори. А, на три встать, на три зайти за стульчик, на пять сесть за стульчик, на, на раз встать, на три пять и на раз сесть. Молодец. Илья, повтори. Звук пропал, Илья. Как а всегда, можете? ты что-то крутишь и звук пропал. Можно выйти, пожалуйста. Тебе надо выйти, как всегда, во время занятий. Давай быстрее ждать не будем. Будем работать без тебя. Так, Максим, не трогай ничего. Вот сейчас Я настрою, не знаю, Вы все время трогаете там что-то, и все время пропадает либо связь, либо звук, либо еще что-нибудь. Ну, так работать же сложно. А сейчас слышно? Сейчас тебя слышно. Больше не трогайте ничего. Ну, уберите руки от компьютера. Нормально работайте. Итак, Илья, ты можешь повторить? Да. Повтори. На три встать, на три зайти за стульчик, на, на пять сесть за стульчиком, на раз, в... на раз встать, на три в... вый... выйти э, э, э, за стульчиком и на раз сесть. Спасибо. Приготовились, я буду считать. Максим, можешь назад отодвинуть, Максим. Назад отодвинь. Отлично, приготовились. Аня, ты можешь посмотреть, как ребята работают. Пока можешь не делать, Аня. Потому что в прошлый раз ты не совсем все поняла. Посмотри, как ребята работают, а потом уже поймешь, да? Приготовились еще раз все, кроме Ани. Ждем, Алиса, жду тебя. Сейчас у меня здесь не ставится планшет. Вот опять ждем. Я прошу, не трогайте компьютер. Один раз настроили и все. Я... Я представила, что... Всё, всё, разговоры заканчиваем. Начали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Раз, два, три. Раз. Аня, ты видела? Раз. Анюта, ты видела? Аня? Так, теперь подсоединяйся тоже к выполнению этого. Слава, ты зря пересел. Еще раз сделайте вместе с Аней. Все правильно работали. Приготовились. Начали. Раз, два, три. Максим, стоп, ты подвел всех. Так, я всем одинаково говорю. Все одинаково работают. Все слышали, кроме тебя? Приготовились. Сидим, спина ровная, руки на коленях, ноги на полу. Начали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Раз, два, три. Раз, Илья чуть-чуть поспешил, но ничего. Так, вот этот диктант, рисунок вы получили. Следующий этап. Почему я это делаю? Рисунок выполнить на основании предлагаемых обстоятельств, которые я придумал. Я вам дал рисунок, предлагаемые обстоятельства придумываете вы. Включаете фантазию, живете. Я считать не буду. Буду смотреть, у кого есть какой внутренний монолог, кто представил себе предлагие обстоятельства и в чем они. И как живет ваше лицо, ваши глаза. Показывать мне ничего предполагаемые Предлагаемые обстоятельства. Илья, не трогай компьютер. Ну сколько можно просить? Я не трогаю. Итак. Рисунок есть? Предлагаемые обстоятельства каждый придумывает сам, где он находится, почему он это делает и какой его внутренний монолог. Я слежу, после слова «начали», начинаете выполнять, а я смотрю полностью за вашим внутренним состоянием. Приготовились! Фантазию включили. Илья, жду тебя. Жду тебя, Илья, садись. Мы все ждем тебя. Приготовились. Слава, а не отвлекайся. Начали. Все. Спасибо. Сели. Максим, сядь нормально. Значит, что меня не устраивает? Меня не устраивает. Слава. Заглядывание под стул. А, Илья, разговор по телефону. А, Максим тоже куда-то по сторонам чего-то. Все должно быть по-другому. Меня устроила Алиса. Меня устроила Аня. Они не а, пытались подключать тело свое для того чтобы доказать что они имеют внутренний монолог что о чем-то думают о чем-то переживают меня это устроило они делали правильно они мне не показывали я прошу без показов уйти полностью на внутренний монолог работать только своим сознанием оценкой внутренней не показывать а это телефон а это вот тут я не услышал, или там еще чего-то. Илья, ты меня понял? Я прошу, Максим, тоже понять, это Слава. Слава все время отвлекается куда-то. Я прошу еще раз, пожалуйста, сделайте только за счет внутреннего содержания и за счет внутреннего монолога. Аня, спасибо. Молодец. Поняла, работаешь правильно. Алиса, молодец, не крутись, сядь, работаешь правильно. Остальные пытались как бы мне показать, что я вот здесь то-то, я то-то, я вот так-то. Не надо. Пожалуйста, еще раз проживите в этом рисунке свой внутренний монолог. А внутренний монолог... Без подключения тела для меня. Просто за счет внутреннего монолога, за счет собственной фантазии. Приготовились. Теле, спина. Спина ровно. Руки на коленях, ноги на полу. Тело готово. Перекинули себя. Воображение включили. Включили. Да свои предлагаемые обстоятельства начали. Что неправильно сделал? Что неправильно сделал? Спасибо, Аня. Что то застыла? Почему ты не сделала? Аня, почему ты не работала? Я все это время делала движение. Или это у вас что-то случилось? Ну, ну, наверное, картинка зависла. Тогда извини, пожалуйста. Илья и Максим. От слова «начали» сразу надо выполнять рисунок. Вы же сидите, как ни в чем не бывало, свой внутренний монолог имеете, но рисунок-то не соблюдаете. Рисунок заключается в том, что надо действовать сразу. Вот Слава правильно все делал. В этот раз Слава молодец. Правильно все делал, правильно жил, правильно все действовал. Алиса тоже. С Аней, Аню я не видел, правда. Попробуйте последний раз, поменяйте внутренний монолог, поменяйте предлагаемые обстоятельства, другое возьмите что-то. Но, Максим и Илья, сразу после слова начали выполняйте рисунок, то есть вставать на три. Без дополнительных всяких своих сидений. Я не давал, что мы сидим пять на пять слова сидим, а потом на три встаем. Я этого не давал. Я давал сразу встать на три. И вы обязаны этот рисунок сразу выполнять. Пожалуйста, еще раз даю возможность. Алиса, сядь нормально тоже, ищи. Новый внутренний монолог себе возьми. Приготовились. Лава молодец, правильно работал. Поменяй внутренний монолог. Начали! Начали! Спасибо, спасибо, а, Максим, Илья, все правильно сделал, все правильно сделал, Аня, у тебя опять картинка зависла, я тебя не видел, вот картинка висит, что ты сидишь и все, Алиса, молодцом, Максим, вот то, что ты зашел за стул, потом встал, подумал, я тоже этого не давал, да? ты стоял на три то есть ты на три встал, на три... ты на три встал, на три подошел почему-то вперед, потом на три только зашел за стул, я не давал. А за стулом еще три секунды стоял и думал про что-то свое. То есть я не буду больше повторять, все ребята все правильно сделали, но я вижу, что а, давно мы не делали это упражнение, и вы немножечко... Ну, вот Илья, Максим, первый раз и Слава заблудились. Для меня это важно. Важно, что вы понимаете задачу, которую ставлю я перед вами. Сначала по рисунку, а потом по внутреннему монологу, который должны вы прожить. Благодаря своей фантазии вы должны нафантазировать предлагаемые обстоятельства и прожить точно по этому рисунку. Первый раз слава отошел от рисунка, потом все правильно сделал. Илья дважды отошел от рисунка, на третий раз правильно сделал. Максим четыре раза выполнял, четыре раза все равно рисунок менял. Я просто... Вот, вот в этом вся и задача: уметь выполнять и представить, что если бы режиссер пригласивший меня в кино дал бы мне задачу определенную, а я четыре раза ее не выполнил, то вы понимаете, что такой режиссер бы сказал, нет, замените мне этого мальчика на другого. Он не понимает моих требований режиссерских. Поэтому я и хочу, чтобы вы научились соблюдать правила, которые сам руководитель, будь это учитель, будь это режиссер, будь кто угодно. Если вы согласились на выполнение задания, то вы должны получить и четко выполнить это задание. Спасибо, молодцы, все равно, что это сделали. Следующее, что прошу. Мы говорили еще раз попробовать? Я артист цирка. Я предложил вам тогда поменять. Да? Вы делали тот, кто делал жонглер. Я сказал: подумайте о том, как можно это сделать еще. Кто готов сделать я артист цирка? Ангелина, Алиса подняла первую руку. Давайте посмотрим Алису. Илья, твоего видеоряда рядом нет. Слышу, я не знаю. Но ты из учебы вышел. Пожалуйста, приготовьтесь. Сейчас ты появился. Слава вышел. Так, мы готовы смотреть. Начали! Спасибо, садись. А, Слава вторую часть видел, Илья полностью и Максим полностью видели. А, Я не видел. А? Я не видел. А, Илья не видел. Хорошо. Максим, ты видел? Да. А, что можешь сказать, выполнила она задание или нет? Я думаю, Слава, ты тоже там, правда, позже чуть-чуть подключился, но ты видел чуть-чуть хотя бы выполнение задания Алисы? Слава! Он звук выключил. Так, ладно. Мы смотрели да. без звука, она ничего не говорила. А, Аня, ты видела, что делала Алиса? У меня звук выключу. Сейчас нарубим еще немного дерева. Наши деревья, как видите, улыбаются. Вот хорошо. Вот мы нарубим еще немного дерева. Покупаем из муды. кто включил там? Че это такое? Включила. Еще. Алис, выключи это. У меня нету ничего. У кого звук пошел? Не у меня. Я вижу, что не у тебя. Молодец. У меня так, нет такого ладно. звука. А, значит, э, по заданию я считаю, что ты справилась. Справилась, и что мне в этот раз понравилось, ты делала его с удовольствием. Ты делала э, с удовольствием для себя, и это удовольствие передавалось нам, зрителям. Поэтому Максим сказал, мне понравилось. Кто готов еще выполнить это задание? Я артист цирка. То есть никто. Максим, Нет. ты готов? Давайте, да. Давай попробуй. Смотрим Максима. Спасибо, садись. А, Илья, ты видел? Ты опять ничего не видел? А куда ты смотришь? Ничего не понимаю. мне а только не Мак... Аня, ты видела Максим Раду? Ты Кивнула головой. Скажи мне тогда, разбери, что понравилось, что не понравилось. Аня! Я вообще Аню не вижу. Аня, расскажи мне, что понравилось Максиме, а что не понравилось. Она звук выключила. Ну, она и не говорит, и у нее картинка зависает. Значит, пока Аня там налаживает связь. Максим, опять я увидел человека, который зажат. Губы поджаты. Делаю задание. Но. Сам лично удовольствия не испытываю, а волнуюсь. Да. Вот мне это волнение не надо передавать. Артисты цирка не выходят на манеж, если они не уверены. Артист всегда знает, что он будет делать. И самое главное, он знает, чем он будет удивлять публику. Вот это слово «удивлять» мы давно с вами его не произносили, а Аня, наверное, слышит его впервые. Но цель выхода на глаза публики любое лобное место, как я называю, где я виден не одному человеку, а многим, это публичное место. Будь это класс. Будет это спортивный зал, будет это поле футбольное, но я вышел удивлять. Цель основная ⁇ удивлять мир, удивлять людей. Но для того, чтобы удивлять, надо владеть знаниями и надо быть уверенным в себе. И надо получать личное удовольствие от того, что я делаю Поэтому, как бы, цель удивлять я в тебе не увидел Поэтому и удовольствие личного не увидел И вот это мне не хватает Не хватает во многих из вас, когда вы выходите, как бы на глаза других, к другим людям. Мне понравилось сегодня ваше внимание. Плохо то, что кто-то включался, кто-то выключался. Но еще раз повторяю. Все наши занятия. Снятие зажима. Уметь работать с речевым аппаратом собственным. Уметь... А внутренний монолог свой выражать а И не бояться и не стесняться никого Снимать внутренний зажим Перебрасывать себя, свою фантазию В разные предлагаемые обстоятельства Понимать, что такое предлагаемые обстоятельства Все наши уроки подчинены одному Удивлять мир Знать, что я в этом мире получаю удовольствие, И я получаю еще больше удовольствия, если я удивляю других. В этом мое предназначение. Удивлять других. Я хочу, чтобы вы это всегда помнили. Илья! Ты играешь в футбол. Когда ты выходишь на поле, у тебя есть желание удивлять партнеров по команде своим мастерством? Желание забить мяч, работая с командой? Понимать партнеров своих? Есть такое желание или нет? Нацеленным всегда нужно быть на то, чтобы понимать других и удивлять других. И от своих действий получать удовольствие. И последнее. Я не говорил вам о том, чтобы вы... Кто посмотрел все-таки вот этот... Теремок Платона. Илья, ты посмотрел или ты не нашел? Нет, ничего не смотрел. Так, Максим, ты нашел? Там нету. Да или нет? Нет, там же нету этого. Как это нету, когда я уже посмотрел в чате. Плава, ты смотрел этот теремок? Нет. Аня, смотрела? Да. Смотрела. Как тебе э, вот этот теремок с точки зрения творчества молодого талантливого художника, которому 10 лет? Тебя этот мультик устроил? Сказка его устроила? Да. Тебе понравилось, как он сделал? Да. Значит, ваша задача. Ваша задача заключается в том, чтобы после слов, ну, например, написать сказку. А следующий этап, когда вы прочтете эту сказку, я вас попрошу снять фильм. Легче было, конечно, младшей группе, вы средняя группа. А младшей группе я давал выбрать сказку, сделать поделки на тему сказки, вылепить из пластилина персонажей. Можно, если нет пластилина, персонажей сделать из бумаги. Но ну, а ребята с этой задачей справились, сделали этих персонажей. Выбрали сказку, сделали персонажи. Я попросил потом сделать раскадровку на основании этой сказки и прислать мне, чтобы сделать фильм. А Платон, а, я, я кор... а Платон, послушайте меня. А Платон опередил всех. Он не только раскадровку сделал, он смонтировал эту сказку Теремок на основании вылепленных поделок через пластилин. И нарисовал еще и домик мало того он еще взял мишку который был у него дома изготовлен фабрикой то есть три полностью поделки две сделал сам некоторые фигуры были из пластилина как я говорю некоторые из бумаги и еще из фабрики взял вот этого мишку все в одном мультике, мало того, сам произвел раскадровку, сам смонтировал, сам записал текст этой сказки и наложил еще и музыку. И получился полностью фильм, получилось творческое произведение, которое меня лично обрадовало. Аня тебя обрадовала? Тебе понравилось, ты говоришь, да? Да. Значит, я тоже посмотрел, мне понравилось. Значит, вот после слов, ну, например, я услышу вашу сказку, дальше я вас попрошу на эту сказку сделать либо рисунки, либо поделки. Это будет второе занятие, вы мне их покажете. И третье, что я попрошу в обязательном порядке, это снять пока дрова ваши поделки на основании этой сказки, которую придумали вы. А потом, если у вас нету монтажного стола, и вы не можете смонтировать из ваших кадров фильм, то смонтирую я его. Отправлю вам готовый фильм, попрошу записать ваш текст на аудио, аудиофайл и прислать мне эту сказку. Поэтому давайте в нашем творчестве двигаться дальше. Не сидеть на том, что мы умеем делать отдельные упражнения с губами, разрабатываем речевой аппарат, не думать о том... Что а вот мы позанимались и забыли, а продолжать скороговорки работать? И я прошу сейчас, давайте перейдем к скороговоркам. Максим, твоя скороговорка. То ли у тебя много скороговорок? Нет, у только это. Я про это и говорю. А, хорошо. Сейчас, подождите. Сейчас. Илья, я вижу, ты тянешь руку. Вижу. Пожалуйста. А, да... а что ты готов работать или нет? Или ты придумаешь все для того, чтобы не работать? Сейчас нет. Можно повторить? Что нет? Повторить скороговорку? Да. Нет, нельзя. Илья, пожалуйста. Губан Гулы, Берда Мухамедов, Укалу Денинберген и Берденгарова Кораллы. Максим, ты видишь, я не заставлял Илью, но я вижу, что Илья работает и эту работу проводится скороговоркой. Я все повторила. Нет, дорогой мой, ты не повторить должен. Ты должен ежедневно работать по два-три раза, а то и по пять ежедневно. Но ты раз ее не работаешь, поэтому ты и забываешь ее. А, я, а я, не, я просто. Нет, просто не может быть. Значит, скороговорки даются для того, чтобы развивать свой речевой аппарат, чтобы научиться быстро и медленно выговаривать буквы, которые заложены в скороговорке. И на основании этого уметь владеть своей мыслью быстро, четко, чтобы губы подчинялись мне. Ты не будешь э, специалистом в какой-либо области, если твои мысли будут течь вяло высказывать их будешь нерешительно люди устанут иметь такого руководителя люди а... любят четкость изложения мысли люди любят четкость произнесения этой мысли а ты почему-то считаешь что ну, придет время я тогда этому научусь э, это. -то. что И что нет. Я могу вам сейчас Что ты можешь? Скороговорку. Нет, Максим, ты опять не понимаешь. Этим надо заниматься ежедневно, по два, по пять раз. Понятно говорю? Да. Так, пожалуйста, Слава. Скороговорку. Вала, скороговорку. Вас не слышно. Ну, Вас еще плохо слышно. Ну вот, видишь, как только надо выполнить работу, Илья готов, он меня слышит и тут же делает. Алиса, скороговорку, пожалуйста. Хорошо, если меня не будет слышно, то как хотите. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, так и не лавировали. И потом протокол протоколом запротоколировал, интервьюрировал. Так, значит, во-первых, речь у тебя, губы, как в прошлый раз я говорил, ты вперед да? И ты все время вот так вот рассказываешь свою порогу. Ты губами работаешь только в одном направлении. Мне нужно, чтобы ты работал четко, губы двигались. Открытый звук должен быть, а у тебя он зажат. Слава, не работаешь. Если работаешь, то результата нет, значит неправильно работаешь. Произнеси еще раз.